О, вроде бы стало полегче. Да. со вчерашнего дня прям по голове биты. Это ж прям... Это ж, это ж надо же... здорово. Совсем а Открой. Нет. Аккуратнее сделай. происходит... происходит Ой. Не обращайте внимания, можете идти. Открой. Я вам уже давал долг. Не было на у меня его. На неделе. Я на прошлой неделе вам дал 30 алмазов. Ты Вы куда добиваете? Давай. Отдавай все 30 алмазов. Я Ты... вам на прошлой неделе Уйди. отдавал. Алмазы. Не Вы не... ироды я пошел в отдавай, быстро. Имейте совесть, наконец. Ладно, За... половину. Половину отдавай тогда. 20 алмазов. Это, Это нифига не половина математик. 15 алмазов. Ладно. Не отстанет никак. Я от тебя никогда не отстану, пока ты не отдашь второй долг. Нужно. Уже... Ушел. Сейчас. Ушел, я сказал. На. Давай. И не возвращайся больше. Хорошо. Коллекторы, пошли. <связь> Самим становиться надо этим коллектором. <связь> Ладно, Ой. надо найти новую работу. высокооплачиваемую Фух. Да на какие-нибудь. Жилет забыл свет. Ладно, так. надо быстро найти ближайший Ладно, пойду, полицейский. Пойду, участок. Ребята, сейчас минуточка вашего внимания. Э -э я вас хочу попросить, чтобы вы перешли по ссылке в описании и подписались на канал моего друга. Э -э он, как мне говорил, начнет снимать ролики с 20 или 19 декабря. Так что попрошу вас перейти по ссылке в описании, перейти на его канал и подписаться. Меня он попросил, и я не смог ему отказать. Так что я надеюсь в вашей поддержке. Ну а так мы возвращаемся к ролику. Так, вроде бы нашел ближайший участок. Уже вечер, ладно. Не в так. Алло. Привет. Алло, привет. Здорово. Короче, сегодня надо встретиться, кое-где. А, ты ладно. же знаешь, какие яхты? Ну, вроде, да, знаю. Ну вот, надо там встретиться. Ну, ладно, хорошо. Угу. Давай. Ну, пока. Так, зачем ты мне надо встретиться? Там, где яхты, ладно. А, мальдовый мальдовый мальдовый мальдовый мальдовый мальдовый мальдовый мальдовый Ту -ту а, где он? Ну, наконец-то а... что? Ну короче, ты помнишь, вчера произошло кое -ко что Я телек не смотрел. Ладно. Можешь ну, объяснить, вчера... Так. вчера ограбили несколько яхт. Чего? Да. Только мою не ограбили. Надо было. Ага. Mm -hmm. И зачем мы тогда вопрос встретились? Чтоб ты мне просто так рас... вот это рассказал? Так mm -hmm. мог быть по телефону. Ну, так зачем? Сам он... прикол в том, что еще ту ее кто не задели. Хотя тебя не было в ней. Так, и что? Мне подозревается, что это ты сделал. Слушай, мы с тобой уже давно как знакомые. Можно сказать, что с девятого класса и вот до сих пор. И а, ты ну... обвиняешь самого лучшего тебе друга? Нет. Можете. Можно было это и по телефону, конечно, обсудить, Ну ладно у него свои тараканы в голове может это тогда был я должен что-то не выяснить. надо сейчас зайти это, в инетик и посмотреть по эти, про это ограбление ладно. за выстрелы? А ну стой! Я видел, Стол. как награбил магазинчик. Там. Ты это видел? Что за? <cone> да что за терманин. Э -э, ah! полегче. Это Я же ты тот ]endo. человек, который вырубил меня битой своей. А, блин, да что ты говоришь? Не делай вид, что ты ничего не знаешь. Этого <как> не было. Тебе повезло, что у меня пистолет не заряжен. Вот. Поэтому... Поэтому. В следующий раз. Будь осторожен. со мной у него, кажется, последняя. Ладно, так, надо зайти в интернет, It's посмотреть. 8. Так, компьютер включаем, так, ага. Так, ограбление яхт. Так, сегодня какое? Ага. Восьмого декабря. То бишь вчера. Так, ага. Так. Ага. Понятно. Вот он, что за ограбление. Опять ты. Что опять там происходит? Мы говорили план тут. это? у план. Я видел, кто это мог сделать. Это или у Рашихара, или Вивикеги. И что ты предлагаешь? Почему он на нас? Э, над них не в... верить. Я вообще не грабитель. Ну ладно. Дверь, Делаем следующую ночь. Хорошо. Правда, надо найти маски. Не волнуйся, я об этом позабочусь. Хорошо. Жду тебя на, на улице. Хорошо. Так. Посмотрим. На... То маски. Так, вот так, на целое лицо маски. Так. Ага. А я... ладно. ладно. Индоми. Я забрал. он? Так. Диндон. бежать. Диндон. Я скоро вернусь в квартиру. Так, ладно. Если они меня не обнаружат и спросят, где я был прошлой ночью, скажу, что нужно было кое-куда сбегать. Так, а теперь... Ааа, -а -а, нужно... а -а, маски готовы? Так, теперь нужно найти, я 여ц, где я смогу спрятать все эти вещи, которые, а... которые... пару открывай. Пиши, что нужно попробовать найти что-нибудь. <связь> Ничего. От от пару, Ой, открывай. Блин, кочем? А -а В гардеробной лежит э ботинки. <связь> возьми, возьми одну пару, чтобы скрыть следы грязи. Это отпечаток. Все. <звучит> а, а, а да. маски. Не получается так а. надо. так все. Э -э -э держи его, я осмотрю у него все, все что есть. ноутбук, Надбук. Чего? Ящик. Чего? Ну стоять! Выруби. Муки нам не нужны. Почему ничего нету? Куда спрятать эти вещи? Похоже, его нету дома. Опытками все. Все что есть? А, тут ничего нет. Алло, полиция. Да, здравствуйте, что такое? Нас вырубили так. вдвоем и забрали вещи. Надо Были... Много вещей. <гулей> где он у меня в контактах. Которые нам как... важны. Он... П... Ну, ничего о, не, о... не могу поделать. Приедем утром. До свидания. Он. Так, и <сосо> так, ал ⁇ Ал ⁇ здоровье, ты сейчас че где? А сейчас... <сосо> я не могу говорить... <сосо> <Всё>, а <пока>. что <сосо> за звуки, блин, на лесу площадки еще этот кричал? Полстреляй... Да раз, ты, как, думаешь, скажешь, мы тебя пристрелили. <соц modules> Ладно, быстрее. Всего... Мы очень много наделали шума. Быстрее, по квартирам. С маски. Я да, что ж такое-то ненавижу. Какие-то же... Чего? Понятно, понятно. Э Эй, очнись. Очнись. Это за за мы? Быстрее я сюда. что ты там кричал, тут человеку плохо. Я просто услышал выстрелы и сразу это, это закрыл дверь. Быстрее ее, ее, поднимать Ходит. его как-то нужно. Да он отрубился уже. Так, давай, поднимай его. Поднимай. О, а, вот все равно происходит. сейчас... Да, э, тут, короче, этот мужик лежал, и выстрелы были. Давай, я... иди а? быстрее. Ладно, сейчас утром мне надо на работу. Мне, пожалуй, тоже пора. Что здесь было-то? Может вспомнить? Они меня вырубили. То они... они ничего не смогли доказать. Надо следующий раз еще посмотреть говорить. еще раз. Ладно. Ну давай, что происходит? На что встретились? Не понял. Я они раз... еще нас играли. Они особенно забрали мою камеру. Стоп. В смысле? Я шарюсь. Так лежит здесь продукты тут тут у меня ничего не было тут тоже тут там всегда было пусто так тут, тут все вещи вещи на месте так тут я ничего не тут, на месте здесь сундуки ничего не было Нет, так компьютер на месте фух у меня все на месте. Повезло-то как. Ух ты ж, -мо. Фух. Ладно. Дождусь вечера. И тогда разберемся, что здесь было.